Скажите, что я сплю. Где я? В Антарктиде? Здесь? Никто никогда меня не найдет. Забудь об этом, Нина. Десятилитровое ведро. Целое поле этих странных штук. Кажется, в них есть антенны, но зачем они нужны? Принимать сигналы? Представляю, сколько эти установки сжирают энергии. Строительство этой станции наверняка обошлось в огромную сумму денег. Должно быть, кто-то рассчитывает получить с нее немалый доход. И как им удалось доставить сюда все это тяжелое оборудование? Для этого наверняка потребовались огромные затраты. Пингвин на чем-то сидит. И он это что-то высиживает. Предупреждение. Осторожно обрыв. Труба, на которую укреплен знак. Осторожно обрыв. Там кто-то лежит. Эй! Вы ранены? Эй-эй! -э! маленькое подозрение что он мертв странно как человек который должен знать местность ухитрился свалиться в трещину тем более что там установлен предупреждающий знак минуту очень может быть что ему помогли упасть эти люди кажутся вполне на такое способны здесь так глубоко что я даже не представляю себе где дно такое ощущение что беднягу просто бросили здесь умирать надо быть начеку. Похоже, здесь человеческая жизнь особой ценности не представляет. Здесь был щит. он даже вызвал небольшой обвал, но пингвина не побеспокоил. Здесь так глубоко, что я даже не представляю себе, где дно. Я прекрасно понимаю, что в приличном обществе считается недостойным грабить мертвых. Только я уже ничем не смогу ему помочь, а он мне может... амулет выполнен в форме головы. Правда, довольно абстрактной головы. В верхней его части закреплен крупный алмаз. Похоже, амулет достаточно древний. И если это настоящий алмаз, то он стоит целое состояние. Бензиновая зажигалка. К сожалению, бензина в ней нет. Пара вырванных страниц. Заголовок Журнал исследований Николь Шарли Роа». Вряд ли эта информация поможет мне сейчас, но так я хотя бы пойму, как все это связано. Китобойное судно Совсем вмерзло в лёд Интересно, давно оно здесь? Похоже, здесь во льду когда-то было отверстие Но со временем оно практически закрылось Уверена, что не смогу открыть эту дыру снова голыми руками заледенела, но кажется в боковом кармане что-то есть Вряд ли в ней водка Но в такой мороз мне вполне подойдет виски Если бы я только могла вытащить эту проклятую пробку А в бочке китовый жир Раньше его использовали в качестве лампового масла А в бочке китовый жир Раньше его использовали в качестве лампового масла и смазочного материала. Слишком тяжело. Даже русские толкательницы ядра не смогли бы это поднять. Стационарная гарпунная пушка обладает огромной пробивной силой и относительно большим радиусом действия. В кого мне стрелять? Я пока не вижу здесь ни одной достойной цели. не пропитались китовым жиром невероятно тяжело и жутко воняет я оставляю позади себя дымящиеся руины этого хватит на очень большую яичницу Куда мне ее насыпать? Просто так я столько не унесу. Десятилитровое ведро с солью. Тащили пробку? Абсолютно ничего. Все напрасно, опять. Пробка. Конечно, я могу разрезать стекло алмазом, но тогда оно упадет и разобьет яйцо. А ведь в детективах так все просто. Бантус на стекло, режем алмазом и... А ведь и правда просто. Не имею ни малейшего представления, чье это может быть яйцо. Для куриного оно слишком крупное, но кто знает, какие опыты они проводят на этой станции. Мне кажется, они здесь на все способны. Придется подождать, пока соль проест лед. Похоже, пингвин на чем-то сидит, и он это что-то высиживает. Соль проела огромную дыру во льду. Есть люди, которые обожают купаться в проруби, когда на дворе минус 300. Но я не из их числа. Ничего не происходит. Наверное, стоит использовать наживку. Зажигалка может одновременно освещать путь и служить сигнальным огнем. Определенно стоит попробовать, может, какая-нибудь рыба, страдающая сильной дальнозоркостью и клюнет на эту наживку. Оказалось проще, чем я думала. Представитель вида. Рыб. Может, я сумею приманить его на рыбку? Кажется, оно из металла. Почему такая вещь просто так здесь лежит? И почему пингвин пытается его высидеть? Ему не понравится, если я стащу у него потомство. Положу яйцо назад. У меня здесь врагов и так предостаточно. По крайней мере, теперь бедняга точно кого-нибудь высидит. видный металлический предмет. Подходит. И машина снова начала работать. Вода просто уйдет вот и все и даже по размеру подходит теперь вода не должна уходить есть ванна полна гибги пура теперь осталось найти релаксирующее масло для ванной Благодаря механическому яйцу, насос снова заработал. Насос работает! Здесь постепенно становится теплее. Честно говоря, мне жалко его трогать. Только-только стало теплеть. Вода очень быстро замерзла. Надеюсь, лед меня выдержит. Камера крепко прикручена, но мне удалось достать кассету. Видеокассета из камеры наблюдения в ванной. А на пленке есть еще что-то указание на другую запись кажется она в соседней комнате это николь шарлируа разговаривает с неким весьма элегантным мужчиной к сожалению он стоит спиной к камере но готова поклясться что это что здесь происходит Как я понял, мы готовы. Да. Если не считать пары мелочей, все уже готово. Благодаря артефакту нам удалось быстро довести радиационное поле до нужного уровня. Значит, я был прав. Насчет артефакта? Насчет вас, профессор Шарлеруа, вы и ваши люди достигли потрясающих результатов. Сергей, Олег, ваша работа также заслуживает всех возможных похвал. Спасибо помочь вам, честь для нас. Хватит нам друг друга хвалить. Впереди еще много работы. Человечество ждет, чтобы мы избавили его от необходимости принимать решения. Масима Гартуя? И если он в этом замешан, все действительно очень серьезно. И если ради этого он готов лично отправиться на край света, Лучше даже не думать, насколько это серьезно. Если реально взглянуть на вещи, возможно, два варианта. Либо я поднимаю очень-очень много шума, либо умираю здесь тихо, спокойно и незаметно. А так как умирать мне совсем не хочется, надо бы придумать, как устроить здесь большой бабах. Только я вряд ли справлюсь в одиночку. Мне нужна помощь. И чем скорее, тем лучше. Огромный плазменный экран. Зачем им все эти видеомагнитофоны? они там все очень заняты. Полагаю, если ввести правильный код, я смогу продвинуться дальше. Один, три, готово. Интересно, что ждет меня в той комнате? Он что-то засек в пределах зоны видимости от исследовательской станции. Должно быть летящий самолет. Может, они помогут мне выбраться отсюда? Надо придумать, как привлечь их внимание. Коробка. Внутри куча сигнальных ракет. Пожалуй, возьму одну с собой. И спички тоже пригодятся. Всё оборудование выглядит ужасно устаревшим. Они явно решили ограничиться лишь самым необходимым. Оборудование для измерения и анализа. Для чего именно оно предназначено? Не имею ни малейшего понятия. Это спички из ночного клуба Леди. А ведь в московской канализации я видела такой же коробок. Странно. Сигнальные огни. Я думаю, они обозначают место посадки для самолетов и вертолетов. Пыхивают на раз, а вот фитиль даже не думает загораться. Видимо, царил. Надо что-то придумать. Надеюсь, фитиль загорится, если я вымочу его в китовом жиру. Сигнальные огни. Если я разложу их здесь на полу и подожгу, ничего хорошего из этого не выйдет. Может, они мне пригодятся позже. часто это говорят они нам не враги они хотят помочь нам я уже по горло сыта людьми которые якобы хотят мне помочь да я знаю мне очень жаль что олег так поступил откуда ты знаешь позже расскажу эти люди привели меня сюда чтобы так ты с ними заодно это те самые люди которых видели в музее уборщик и девочка когда мой отец был похищен ведь так да сектанты действительно похитили твоего отца чтобы его защитить не волнуйся, с ним все в порядке. Защитить? От кого? От таких, как ты? Ты все это время держал меня за дуру. Был заодно с ними. Нет. Когда я вернулся из Ирландии, сектанты похитили и меня. Они мне все объяснили. Я никогда раньше не видел этих людей. Ты должна мне верить. Правда? Должна? Во время расследования Тунгусской катастрофы твой отец натолкнулся на факты, которые нужно было сохранить в тайне любой ценой. Секта делает все возможное, чтобы этот секрет не попал в плохие руки. И что же это за тайна? Эти люди считают себя потомками внеземной цивилизации. О боже. Тунгусская катастрофа произошла при взрыве атомного межзвездного корабля, который потерпел крушение при попытке вывести с Земли последних представителей их народа. Что за чушь? Ты что? Хочешь сказать, что и правда в это веришь? Теперь я уже не знаю, во что мне верить. Помнишь свою встречу с сектантами? На Тунгуске? Да. Дикая история. Суть в том, что летом 1908 года неопознанный объект был уничтожен взрывом по мощности, сопоставимым со взрывом водородной бомбы. Но ни кратера, ни осколков не нашли. Эти странные осколки были найдены годы спустя. Твой отец изучил их и обнаружил, что в их состав входят материалы внеземного происхождения, причем... Материалы эти успели подвергнуться обработке. Отчет Каленкова? Именно. Информация попала к военным, и твоему отцу запретили продолжать исследования. Когда они с Мануэлем Пересом вновь отправились в район Тунгусский, Перес случайно стал жертвой эксперимента, который военные проводили там с внеземным объектом. Твой отец понял, насколько это опасно. Но несмотря на это, а может быть именно поэтому, продолжил свои исследования пока не натолкнулся на доказательства существования народа Дропа. В Китае он нашел пещеры, где они обитали. Там он нашел артефакты из того же космического материала, что и осколок с Тунгуски. Странное совпадение, правда? И теперь один из этих артефактов находится здесь. Доставлен лично Ниной Коленковой. Станция принадлежит человеку по имени Массимо Гартузо. Когда-нибудь слышала это имя? Миллиардер. Три раза разведен. Невероятно красив. Через пару секунд сможешь попросить у него автограф. Что? Он здесь. Я видела его внизу, на станции. Надеюсь, мы не опоздали. Он скупил акции всех телекоммуникационных компаний через подставных лиц. Скоро он будет контролировать всю сотовую связь. Ну и что? Боишься, что тарифы повысятся? Нина, отнесись к этому серьезно, хотя бы на секунду. Ты хоть чуточку представляешь, что они задумали? Вспомни несчастный случай с Пересом: психиатрическую клинику на Кубе, доктора-француженку, опыты над животными в России. Ну дай мне подсказку. Они разрабатывают технологию, которая позволит управлять мыслительным процессом. Слушай, хватит: сначала ты приходишь сюда с. с этими пришельцами, а теперь еще и это. Понимаю, звучит невероятно. Но эту технологию разрабатывают давно. Насколько я знаю, успеха пока не удалось добиться никому. Но при помощи этих инопланетных материалов... Неужели ты думаешь, что Массима Картуза стал бы так возиться, если бы артефакт был ценен только с археологической точки зрения? Сектанты считают, что он готов внедрить эту технологию. Представь, что тогда будет. Значит, ты этим людям доверяешь? Больше, чем этому Картуза. И что ты собираешься делать? Сектанты взорвут передатчик... А мы должны придумать, как остановить сам эксперимент. Ты знаешь, что здесь где находится? Может, тут есть центр управления или что-нибудь в этом роде? Конечно. Иди за мной и постарайся не привлекать внимания. О, пока не забыл. Я нашел твой сотовый в пещере в Китае. Я подумал, он тебе пригодится, если ты захочешь мне позвонить, когда все это кончится. Твой номер я помню наизусть. Лифт должен был заработать. Только, пожалуй, нам стоит подождать, пока сектанты взорвут антенну. А если у них не получится, мы все еще можем использовать эффект неожиданности. Ты действительно хочешь спуститься туда? Да. Идем. Черт, что произошло? Лифт, кажется, все еще работает. Некоторые двери тоже. А вот остальные я открыть не могу. Нина, ты меня слышишь? Прекрасно. Надо открыть эти двери как можно скорее. В противном случае у нас могут быть большие проблемы, а уж этого нам и так хватает. Надеюсь, Нина подождет меня и не наделает глупостей. Но насколько я ее знаю, скорее всего она делает. Через дверь Макс меня не слышит. И что мне делать? Надеюсь, ему удастся снова открыть дверь. Я не смогу долго ждать. Мы не можем терять ни минуты. Может лифт все еще работает? Тогда я смогу спуститься вниз и немного осмотреться. Камера наблюдения. Надеюсь, Макс не забывает проверять мониторы на пульте охраны. Труба холодная. Кто-то сломал ручку открывающую и закрывающую клапан. Остался только пруд. Я не смогу открыть или закрыть вентиль голыми руками. Радиатор. Радиатор холодный. Какая огромная сосулька. Я не могу это отломать. У меня сил не хватит. Из-за двери доносятся голоса. Пока у меня нет как минимум целого войска, мне туда лучше не ходить. труба идет через стену в коридор. В центре комнаты висит железная цепь, для чего понятия не имею. Тут две надписи. Осторожно, взрывоопасно и избегать контакта с водой. Для такого опасного содержимого Бак и явно смотрится хиловато. Лучше не трогать. Тут написано, что тогда у меня будут большие проблемы. А проблем мне и без того хватает. Этот ключ поможет удержать крышку, чтобы она случайно не открылась. Надеюсь, крышка не откроется. Гаечный ключ. Честно говоря, не знаю, что к этому можно добавить предупреждающий знак о том, что вода при попадании на это вещество может вызвать химические реакции. Краска так и лезет. Знак закреплен. Краска прилипла к силикону. Немного воображения, и знак виден снова. Краска со щита прилипла к силикону знак избегать контакта с водой вполне еще можно распознать знак больше не читается краска прилипла к силикону знак закреплен в некоторых местах через трещины в стенах виден лед должно быть мы находимся ниже уровня моря огромная сосулька. Учитель труда мистер Пьюц говорил так. Никто не способен крутить круглую железную палку при помощи разводного ключа. Я нарезала резьбу на пруте. Учитель труда мистер Пьюц Когда я загнала сосульку между трубами, гайка сорвалась с кронштейна. Полезно труба, на которую укреплен знак, осторожно, обрыв. Я удлинила трубу, и таким образом действие рычага теперь усилено. вентиль открыт радиатор радиатор булькает и остается холодным кажется в трубах недостаточно воды вода огонь в нагревателе нет воды надо попробовать найти блок управления подачей воды надеюсь это был правильный переключатель Кажется, воды в нем теперь достаточно, но радиатор все равно не греется. Если мой план осуществится и Макс поймет подсказки, нагреватель заработает, трубы нагреются, и сосулька между ними тоже лед начнет таять, вылетит из трубы, и если повезет, столкнет бак с полки на пол. Как только крышка бака откроется, взрывоопасные химикаты вступят в контакт со льдом на полу. И. Баба! -ба! Отличный запал. При условии, что я сумею выбраться отсюда. Надо будет снова закрыть вентиль, иначе здесь все взлетит на воздух вместе со мной и Максом. В нагревателе не зажжен огонь. Что ж, поищем кнопку. Так. Это должно сработать. Вот черт! Нина, берегись! Значит, я не ослышался. Дамочке действительно удалось освободиться. Тогда пошли. Шеф просто жаждет с тобой познакомиться. а, -а, -а мадемуазель Коленкова. Каленкова. Наконец-то мы с вами встретились. Простите мои дурные манеры, я бы уже давно вам представился. Но, как видите, у меня сейчас очень много забот. Позвольте представиться Массимо Гортузо. Похищение, нападение при отягчающих обстоятельствах и... Какие еще приказы вы там отдавали? Это вы называете хорошими манерами? Нет. Но особые обстоятельства, к сожалению, требуют особых мер. Раз уж вы здесь, могу я предложить вам место в первом ряду? Нас ждет мировая премьера. Спасибо. Но мне это неинтересно. Тогда вы многое потеряете. Вы могли бы стать свидетелем того, как моя новая маркетинговая политика... Поведет человечество в счастливое будущее. Сгораю от нетерпения. И правильно. Думаю, вам знакомы такие ситуации. Вы мучаетесь днями напролет, решая, какое именно платье вам купить. А потом ссоритесь с другом, решая, какой диван вам приобрести. Красный или зеленый. Мне не нужен диван. Тем более зеленый. Я избавлю человечество от... От подобных проблем. Промыв людям мозги? Я называю это помощью в принятии решений. У людей не только станет меньше проблем, у них появится больше времени, чтобы сконцентрироваться на действительно важных вещах. Вы должны признать это. Очень благородный жест с моей стороны. Я должна признать, что вы еще ненормальнее, чем я думала. Вас волнует лишь то, как продать свой товар. А на людей вам глубоко наплевать. Как жаль, что вы не оценили мои планы. Впрочем, неважно. Ваше мнение никому не интересно. А теперь прошу меня извинить. Мне нужно подготовиться к первому пробному прогону. Позвольте дать вам небольшой совет. Цените, что вам позволено наблюдать за этим представлением. Вы должны насладиться своими последними часами на Земле. И лишить вас такого шанса было бы низко. Правда? Сосулька вот-вот выскочит из трубы. Надо убираться отсюда. Быстро! Экраны, судя по всему, исполняют очень важную функцию. Вряд ли Сергей стоит там просто так, от нечего делать. Он тоже все это время водил меня за нос. Думаю, он шпионит для Массима в России. У меня нет абсолютно никакого желания вступать с ним в разговор. Отсюда идет управление всем проектом. Вряд ли это собрание благодетелей человечества с радостью примет меня в свои ряды. На первый взгляд она кажется очень милой, но ясно, что это совершенно не так. Госпожа Шарлеро заткнись! А не то Сергей тебя заткнет. Под его псевдоочаровательной внешностью скрывается хитрый и беспринципный суперзлодей как положено, по законам жанра. если вам интересно только что сюда прибыли представители одной секты они вот-вот уничтожат ваше оборудование размещенные на поверхности да уж конечно и кто их возглавляет Супергерои, готовые спасти мир я не шучу кажется вы меня не поняли а теперь прошу меня извинить у меня нет времени на разговоры построить все это здесь на краю земли это наверное было непросто ради чего это высокочувствительное оборудование. Видите, вон там большой экран. Такое сложно не заметить. За проектом ведется строгий контроль, поскольку изменение уровня радиации может привести к сбоям в системе. Мы решили не рисковать, и часть комплекса построили под землей. Я действительно доверяла ему. Как я могла быть такой дурой? Я бы хотела... Тихо! Профессору Шарлеруа нужно сосредоточиться. Еще одна из камер видеонаблюдения. Я не смогу пробраться туда незаметно. Грузовой кран. Отсюда я не смогу управлять краном. Макс должен быть наверху. Надеюсь, они его еще не схватили. помощью массива хочет реализовать свой безумный план я не смогу незаметно туда пробраться олег снова внимательно за мной наблюдает одно неверное движение и меня скорее всего найдут в ледниковой пропасти кажется у меня есть то что вам нужно о запчасти от насоса Большое тебе спасибо. За это ты умрешь не больно. Как мило с вашей стороны. Олег, быстрее поставь это на место. Отпраздновать победу хотелось бы в тепле и уюте. Хорошо. Э, присмотрите за нашей дорогой гостьей. Не думаю, что наша принцесса хочет от нас сбежать, правда? Нет, разумеется. Здесь так хорошо. туда незаметно. Где-то здесь находится еще один источник радиации. Если мы не сможем в ближайшее время взять его под контроль, придется остановить эксперимент. По словам Массима, эти мониторы служат для наблюдения за состоянием всех процессов. Они позволяют вовремя заметить возникшие проблемы, например, радиацию. Судя по всему, в данный момент все в норме. Еще одна из камер видеонаблюдения. Что? Нина, ну что ты пытаешься мне сказать? Я не понимаю. Думаешь, кран поможет нам сбежать? Посмотрим, удастся ли. Ничего лучше я предложить все равно не могу. Так что давай попробуем. Удачи, Нина! Наверху становится теплее. Шампанское уже на льду. Это означает, что нашему банкету теперь ничто не помешает. Праздник придется отложить. У нас серьезные проблемы. что это было. Уверен, это все из-за маленькой крысы! С играми покончено! Тебе конец! Прости, что подозревала тебя. Но Олег так убедительно все говорил, и... Все в порядке. Я не держу на тебя зла. Идем, нам нужно возвращаться к самолету. Сектанты, наверное, уже ждут нас. Папа! Нам так много нужно друг другу рассказать. Правда? Многие месяцы отец Нины пытался найти научное обоснование тому, что произошло. В конце концов, ему пришлось сдаться и признать, что на свете есть вещи, которые формулами объяснить нельзя. Несмотря на это, а может быть именно по этой причине, одна маленькая кинокомпания очень заинтересовалась его историей. После встречи с сектантами уборщик Эдин немедленно вступил в общество анонимных алкоголиков и с тех пор не пьет. Он нашел применение своему удивительному голосу, и часто озвучивает гоблинов в компьютерных играх. Сначала Лиза хотела стать фотографом, но у нее ничего не вышло, поскольку она так и не научилась менять в камере батарейки. Она пробовала работать курьером-велосипедистом, но через пару часов ее карьера внезапно закончилась. Лиза проколола шину, а залатать ее на этот раз было некому. Теперь у нее есть маленький ларек в Берлине, где она продает магнитики в виде хомячков. К тому моменту, когда полиция добралась до музея, труп Канского бесследно исчез. Увидев амулет, Макс понял, что инспектор принадлежал к той самой таинственной секте, о которой после вторжения в Антарктику никто ничего не слышал. Цели, которые преследует эта секта, и сейчас остаются тайной. Можно ли считать, что они действовали во благо человечества? И неужели они действительно исчезли? Сантехник сумел раскрыть обманнины вовремя и работу не бросил. Неделей позже он выиграл в лотерею по-настоящему, развелся с женой и теперь совершенно счастлив. Машинист Карпин из-за своего опоздания лишился работы и без проблем нашел новую в Германии. Сейчас он водит ежедневный поезд по маршруту Гамбург-Билефельд. Выкурив за время совместных перекуров еще 2376 сигарет, рядовые Романова и Юшин решили бросить курить. Теперь они проводят время, наклеивая друг на друга антиникотиновый пластырь. Однако слухи о скорой свадьбе никак не подтверждаются. Агенты Фетисов и Роденков – Ушли из ФСБ и открыли в Москве бутик, в котором продают дизайнерские мужские костюмы. Во время ужасного крушения ни один из пассажиров не погиб. Все оказалось не так страшно, как выглядело со стороны. Ученые до сих пор ломают голову над результатами анализа гениально подделанной Ниной. Доберман Пинчер не упустил своего шанса и сбежал. Сейчас он, подобно одному из своих предков, живет на торфяных болотах в Англии и наводит ужас на окрестное население. Бармен О'Брайен был сбит прямо у дверей своего заведения грузовиком, за рулем которого сидел пьяный водитель. Он бросил свою работу и теперь преподает риторику в Дублинском университете. Доктор настоятельно рекомендовал рыбаку Фоули заняться своим здоровьем. Теперь он рыбачит исключительно в солнечную погоду, то есть дважды в год, и пьет только односолодовый шотландский виски. Когда паб закрылся, Клаус оказался на улице. Много месяцев он бродил по свету, бездомный и потерянный, пока не обрел смысл жизни и дом в маленьком немецком городке Гештахт. Он стал разработчиком компьютерных игр в жанре «Квест». Охранник Фернанда работает над новой серией картин – тысяча различных стадий роста финиковой пальмы. Благодаря приложенным физическим усилиям сестра Сабрина выиграла выборы и стала мэром. Однако через 9 месяцев ей пришлось уйти в отставку в связи с рождением ребенка. Спустя недолгое время после событий во внутреннем дворике, больной Пуйол установил мировой рекорд в постройке карточных домиков. Теперь он постоянно появляется в разных ток-шоу, где мелит чушь и гребет деньги лопатой. Учтите, мы решительно отрицаем, что подобный жизненный путь – необходимые условия для того, чтобы сделать карьеру на телевидении. Рамон делает из морских раковин странные фигурки, черпая вдохновение в еще более странных рисунках Мануэля Переса, и продает их туристам за бешеные деньги. Преступная четверка была в буквальном смысле заморожена на долгие годы. В результате массовый контроль сознания остается прерогативой одной очень популярной онлайновой РПГ. Все необходимые документы подписаны и скреплены печатью. Ждите новой встречи с любимыми героями в «Тунгуске-2». Макс! А? Я уже сказала тебе спасибо. Нет, что-то не припоминаю. Я так думаю, в этом самолете должен быть автопилот. Запишем что-нибудь еще! И я тоже хочу тебе помочь. Я все равно не собираюсь ложиться спать. На том свете высплюсь. Так что, если я хоть что-то могу для тебя сделать... Я очень тебе благодарна. Я смотрю на тебя и... Черт, забыл реплик. Еще раз! Знаешь, в чем разница между нами? На мне это смотрится красиво! Чудесно! Может, я делаю дерьмовое кино с дерьмовыми людишками, но это не значит, что я обожаю актерскую профессию. Я не выдающийся актер и не исключительный. Я великий, я гений. То же самое только получше. Реквизит! На этот раз пригласите, пожалуйста, настоящую железную палку. Ну и еще раз если глаза меня не обманывают это варивать теперь очень напоминает отличная сцена я ненавижу поезда так что извините давайте снимем еще раз